Так, всем привет, с вами я, Дарак, и сегодня мы будем играть в эту прикольную игруху. И мы начинаем. Так, гидравлическая ванна. Может, так. Это каное. Так. Может, это банан. Так. Ну я в принципе не знаю, как выглядит гидравлическая. Может, это хотбюк. О, я не знаю, Может, короче. Это сэндвич. Всё. Увы, у меня нет никаких идей. Так, извиняюсь, конечно, за именно пил. Давайте Может, вот. это океан? Или доска качели? Это же пил. А что такое пил? Точно не могу сказать, сам не знаю. Так, запись идет, все хорошо. Тиральная машина. Так, так, Может, так. Может, это квадрат? Или дверь. Это же стиральная машина. Неужели? Мы угадали. Отвертка, давайте. как? Может. Так. Это океан. Так. Или ложка. И вот так. Или ручной фонарь. Это, это же открыт. отвертка! Вау! Вы можете себе представить. Фургон готовы? Так, рисуем фургон, фургон, Может, фургон. Это окружность. Или гантель. Или барабан. Фургон-фургон. Это автомобиль. Может это, это фургон. фургон. Да. Куртка. Давайте нарисуем. Так. Так. Может это забор. Или башкеболка. Вот так. так. Или футболка. Так. Или блузка. Так. Так. Так. так. так. Ума не приложу, И что вот это. Все, это ну пойдет. Куртка. Давайте. Так. Сыграть еще раз. Но ну, давайте посмотрим вот как выглядит. А... Серьезно? Вот посмотрите вот на этот, на второй. Догадка сэндвич. А! Ладно. А, то есть вот так вот нужно было рисовать? Понятно. Ладно, давайте собираем еще раз, что нам мешает. Так. Фух. Телевидение, ну допустим. Может, это треугольник. Так. Или да. квадрат да, знаете, Или компьютер Может это дом Или паспорт Или дверь О нет Может это камера Увы у меня Эх, нет никаких идей Сова давайте нарисуем сову Может это луна Или браслет Может это гвоздь Это же сова о, чего реально так легко? Мегафон. Может, это окружность. Или браслет. Ну, есть И же венера. мегафон. Может, это вьетнамки. Че? Или виноград. Или очки. Может, это ежевика. Увы, у меня нет никаких... Бутылочная пробка. Но это легко. Может... Это треугольник Или дверь Или замок. Давайте давайте это камуфляж Может, это треугольник Может, это дверь Или фруктовый лед. Или замок Вообще И классный стол. замок, да Увы, у меня нет никаких идей Бульдозер, дайте хоть бульдозер по нормальному Может, решению. это скейтборд Или uh -huh. брут или гидромассажная ванна. Или шляпа. Может, это туалет. Или комар. Комар. Да, я удивляюсь просто... приложу, что. С это. акцента. Увы, у меня нет никаких идей. Домашняя печь. Как она может выглядеть? Домашняя печь. Может, это округленность. А, вроде бы. Или лунар. Или тюрьма. Или клюшка для гольфа. Может, это меч. Или йога. Или фонарь. Или камера. Или мегафон. Может, это мегафон. Это Ладно. Увы, у меня нет никаких идей. Вообще. Вообще. Это. Вообще, все, в принципе, классно. Но почему именно вот так? Допустим Сказать так Ладно Сыграть еще раз Сыграем Луна ну, будет тяжело нарисовать Потому что Может это картофель Или окружность Или браслет Может это медведь давай Или собака Или печенье Или арахис да вы Может, чё? Это ожерелье. Или горох посевный. Ой, у меня нет никаких идей. Давайте нарисуем пляж вот так. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Это же пляж. Ура! И давайте нарисуем кубок. Может, это бокал. Или стетоскоп. Или йога. Или цветок Может, это фламинговый Или люстра Это Куба, Или миграция животных Может, это камуфляж Шайба. Увы, у меня нет никаких идей Может, это арахис Или пруд Или спальный мешок Или стейк Может, это океан Или компьютерная клавиатура это шайба. Бассейн. Увы, у меня нет никаких идей. Давайте последний раз сорисуем офсун. Может, это забор. Еще И что листок. хочу вам сказать. Или фортепиано. Или кровать. Может, это... Получилась какая-то хапиваром. Пошли, пускай будет так не nee. Увы, у меня нет никаких идей Гидрант, второй раз, давайте попробуем нарисовать так Может, же. это уличное освещение Да, да, да, уличное Может, это кактус Это же гидрант Вау, у ух ты Как хм. То есть, подождите, вы мне скажите одно я вот нарисовал вот картинку вот эту. То есть где точки? И посмотрите вот на эту. Кто-то вообще даже круг рисовал. Они издеваются. Боже. Как вообще это? Допустим, да, допустим. Я могу это представить. Ладно, с этим мы сойдемся. Но как? Это что у нас? Пляж, пляж ты пойдешь, но вот как кубок, то еще? Вы хотите сказать, что вот это все кубок? У меня один вопрос. Кубок, вот он, вот кубок. Даже это больше на кубок похоже, чем вот это все вот. Я угораю только вот с наших художников Че? ладно хорошо и давайте пока что остановлю так надеюсь запись пошла честно говоря первый раз в эту игру захожу да Пародия на Блокфилд. Ой, на Блокстрайк. Почему так лагает? Ладно, в этой играть 100% не будет, потому что так жестко лагает. Боже. Ну что я вообще мог надеяться? Так, короче, зашел вот на свой канал, просто посмотреть. В принципе, сейчас я хочу устроить обзор на свое видео вот, мальяк на районе вообще, оно на моем старом называлось Дети в Виде давайте просмотрим его. так, дисклеймер <ролосляющий> а, <поднялся> <ролосляющий> вот, видите, тут было вай, это типа там я говорил в прошлом видео, что начал что-то говорить и получается у меня так получилось, да, съемка идет это отлично Продолжаем. Сделаем Вот. Видите? Все перемещаемся. И, а, да. Часто в этой... а, прошу, почти нет нет,